Слава Богу. Слава Богу. Что можно сказать лучшее в этот вечер, как не Слава Богу? Что можно сказать лучшего, чем то, как повидеть хвала Богу? Слава Богу за то, что мы живы, здоровы. Богу за то, что мы здоровы. Что мы пришли сюда на своих ногах? Что на Что мы не лежим в больничных постелях? Że nie leżymy w łóżku szpitalnym. Что мы можем видеть своими глазами. Что мы можем смотреть своими очками. Слышать своими ушами. Слышать на свои уши. И что в груди нас бьется сердце. И же в наших персах бьет сердце. Совсем недавно я лежал на постели уже перед сном. Недавно лежал на ушке и тут же перед сном. И я лег, и я услышал, как бьется мое сердце. и так услышаем, как сердце. Знаете, это очень, это очень красиво. <зывал> когда ты подумаешь, что твое сердце бьется в, твоем груди, в твоей груди, это, это такой шедевр. <зывал> шедевр. Co to, to tako, ja. A, y, mówi, że kiedy słyszysz jak bije to serce w twojej piersi, to jest coś cudownego takiego szczególnego. Я благодарю Господа, что могу быть сегодня с вами в этот вечер. Е, пану же быть в этом Спасибо огромное всем вам и пастору. вам, takim, и Для меня это большая честь сегодня служить вам в этот вечер. Для меня вечер. вам дісей Когда мы поклонялись Господу? Кідеш, кідодаеме хваля пану. Дух Святой говорил мое сердце. Дух Святый према. Моего сердца, что многих из нас, что нас, сегодня Он очень сильно утешит, что Он хочет сегодня очень сильно потешить. И то, что было для нас закрытым, и то, что было таким невидочным для нас. Возможно, сегодня Господь что-то откроет и мы e, что-то увидим. Быть может, что покажет и zobaczyć. Однажды я получил откровение, что сам Бог готовится к служению. что e, сам Бог он готовится к встрече с нами. Он, Он планирует и знает все, что нужно каждому из нас. Он планирует и то все, что для каждого из нас. я верю, что сегодня в этот вечер Бог особенно посетит нас. Аминь. Amen. Меня зовут Сергей. Się Сергей. Я из Я Беларуси. У меня есть четверо детей. Мам, четверка детей. И одна жена. И одна жена. Слава Богу. Слава Богу. Кратенько помолимся, склоним головы помолимся. Склоним головы помолимся еще. Добрый Бог. Добрый Боже. Благослови нас сегодня, нас сегодня в этот вечер. Все, что Ты хочешь, чтобы твой народ услышал. Все, что хочешь, твой народ услышал сделай так. То. Ответь на все наши нужды и вопросы. Дай на наши и вопросы. Сделай так, чтобы мы утешились сегодня духом святым. Пани, внутренность нашу. О наши наше внутренше. Сделай нас сильными в Иисусе Христе. Учени нас мощными в Иисусе Христе. Побеждать каждый день. Чтобы мы могли заветен ждать каждый Всякое зло. Всякое зло. И всякий грех. И e, e, всякий. грех. И всякий грех. Аминь. Амель. Мы сегодня поговорим о Боге. Днесь порозмовяємі о Богу. Вы знаете, что наш Бог — это Бог Сущий. Видите, наш Бог e, — это есть Бог, который есть, который существует. Он был, есть и будет. Он был, есть и будет. И чтобы ни случилось в нашей жизни, cokolwiek бы się nie wydarzyło в нашем życiu, мы должны помнить, что он сущ. E, powinniśmy ciągle pamiętać, że он jest. Может быть сегодня ты болеешь. может хоруешь. Может быть сегодня у тебя нет работы. Может не Может быть у тебя сегодня что-то в семье не в порядке. Может что-то не в порядке из в родине. И ты скажешь, что Бог забыл меня или его нету рядом. И можешь сказать, но, властивее то пан Бог запомнил о мне но... и не маго обок. Но я хочу, чтобы в этот вечер ты услышал самое главное. Але бы таком уже Наш Бог сущий. Że Бог наш есть? Он рядом с нами. Он нас. Он все видит. Он все видит? Он все знает. Он все все знает. И все видит. Он Один из псалмов, 22 uh, второй псалм. псалмов Там написано: и если ты пойдешь долиной смертной тени. есть там написано, если пойдешь смерти. В оригинале с греческого там говорится так. В оригинале греческом там есть так Такое время в твоей жизни, что будет такой час в твоем жизни, что ты зайдешь в самую кромешную тьму, что войдешь в наиглубшую тьму, и в этой тьме ты будешь чувствовать, что ты остался один, и в этой тьме будешь чувствовать, как бы ты сам. Но и тогда, говорит Бог. Но и так, говорит Бог. Знай вец я рядом с тобой, я с тем, и это великое чудо, и великое чудо, когда Бог дает нам такие обещания. Поэтому помни, брат и сестра. Бог рядом с нами. Аминь. Мы откроем сейчас книгу Исход. и из третьей главы. С э, первого по пятый стих мы прочитаем одну историю. И от первого до пятого верша прочитаем одну историю. Это история о Моисее. Есть то история Моисея. Кто-то знает Моисея? E, Кто-то из нас вас Моисея? Поднимите руки. О, слава Богу. Богу. Читай, Владко. Gdy Mojżesz pasł trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Amen. Amen. <śmiech> historia. Taka e, ciekawa historia. I jeśli my... Вспомним Моисея, когда себя припомнимем о моей жешу. Мы должны помнить одну очень важную вещь. Повинимся себя припомнить барзо важную жеш. Моисей в своей жизни прошел две наиважнейшие школы. Мой же в своем życiu, блять, две наиважнейшие школы. Первая школа это школа, когда он получил наивысшее образование в царском доме. Та первая школа это было то наивысшее выkształцение, которое zdobył в доме кролевском. На то время это было самое высокое Квалифицированная интеллектуальная школа. В этом часе это была наиболее высоко квалифицированная интеллектуальная школа. И вторая школа, которая была в его жизни? И другая школа, которая мела место в его жизни? Это духовная школа. Это была та духовная школа. И он ее проходил в пустыне. И тот школа проходил в пустыне. Бог очень много и сильно работал с Моисеем в пустыне. Бог бардово вел и мощно проработал с Моисеем в пустыне. Он готовил его к очень серьезному служению в жизни. Он его приготовил do bardzo poważnego zadania w życiu. Chciałbym wam wszystkim powiedzieć, do poważnego zadania potrzeba poważnego przygotowania. I tutaj widzimy tą historię Mojżesza. Tak się zdarzyło, że on na tej pustyni pasł owce swojego teścia. Кто-то из вас работал на своего тестя? кто еще у своего Это не просто. не Я думаю, кто не проработал, может быть, будет кого-то возможность. Но если кто-то не проработал, может, надажи еще такая возможность. И однажды, когда он пас овец, и раза, пас овцы, он загнал овец. Чуть дальше обычного. И тогда погнал те овцы трошка дальше, чем обычно. Так бывает иногда в жизни и христианина. Часами бывает так в жизни и христианина. Когда Бог хочет с тобой поговорить на очень серьезные вещи, Он тебя немножко подальше от всех отсылает. Когда Пан хочет поговорить с тобой о чем-то то Он тебя так попроводит где-то на бок дальше, чем в других. Так, чтобы ты уединился. Чтобы ты так э, zostaал, э, в Чтобы ты не отвлекался ни на что. Чтобы ты еще не отворачивал на Бог. И вот когда он пас овец, и в он овцы, вдали он увидел горящий терновый куст. Отдале zobaczył ten pononczyk Моисей до этого видел много раз горящие кусты. Э, до того момента, можешь видел виеле крzewów, которые сьepaliły. Это не, это не чудо, когда мы видим, что-то горит, дерево горит. Это не чудо, когда видим, как какие-то дерева упали. Но Моисей остановился. Остановился. И Моисей затривал себя. И он обратил внимание на черновый куст, что он горит и не сгорает. Uwagę, ten, krzak, e, nie, nie się, Чудо было в том, что куст горел и не сгорал. не спала И Моисея это очень сильно привлекло. Te, Знаете, я так подумал. Видите, так помышлял мы очень много знаем людей горящих для Бога. Же знаем очень много людей таких плотных для Пана. Их сотни, и тысячи, и десятки тысяч. Są, ee, их есть сотни, тысячи, десятки И тысяч. это не является чудом. А это не чудом, что они все Чудом является то, когда человек... Служит десятки лет и не сгорает. Но чудом есть то, что человек служит в таком огне десятки лет и не спала себя. Он десятки лет верит Богу и не изменяет. Он через десятки лет верит Богу и ничего не изменяет. Он десятки лет остается... Uh w wiernym służeniu i nie zgaraj. On dziesiątki lat jest wierny tej posłudze i nie wypala się. Właśnie to jest cudem. To właśnie jest cudem. Bracia i siostry, Drodzy bracia i siostry, kiedy widzimy ludzi 40, 50, 80 lat, kiedy widzimy ludzi, którzy mają 40, 50 lat, Лад? Которые всю жизнь были верны Господу? Который, которые целое, которые житие были вернее Пану? Ходили пред Богом прямо? E, просто ходили перед Богом? Да, им было тяжело. Owszem, было да, у них были проблемы. имели e, проблемы. Но они всегда хвалили Бога. Але вывышали Пана. И это является чудом. И то есть Амен. Я ja знаю много молодых людей, bardzo, ludzi, которые зажигаются, которые запаливаются мгновенно, как бензин, e, И это не является чудом. Nie, wygląda, чудом? Чудо, когда они идут горящие до конца своих дней жизни. есть, когда идут до конца своего жизни так jak na początku. Ja się Chciałbym taką głó główną myśl przekazać. E, kościele ważne jest się palić. Ważne, żebyśmy byli jest, byśmy byli wierni Panu, ważne, żebyśmy nigdy tego nie zamieniali. ale no, jeszcze ważniejszą rzeczą, до конца своих дней, до конца своих дней пройти с настоящей верой. Пройдусь e, e, в той властью в стане веры. Я задал себе вопрос. Я себе вопрос. Господи, почему Ты начал говорить с Моисеем, Таким образом, пане, для чего зачёвашь с моим в тен способ разговаривать? Почему ты начал разговаривать с ним, используя горящий сирновый кус? Для ты зачёвашь с ним размове, уживаясь с того плунцего крову? Что ты хочешь сказать? Что ты хотел сказать Моисею в то время и что ты хочешь сказать современной церкви? И что ты хотел поведеть Моисею в там-тем часе и что хочешь днешнему косялови поведеть? И Бог сказал мне в сердце. И Бог мне то в сердцу показал. Две вещи, которые я хочу сегодня сказать. Две вещи, которые хотел бы м днешай Почему Бог говорил через черновый несгорающий куст? Для чего Бог премавлял через тентчерный несжигающийся кршев? Первое. По-перше, Бог показал Моисею в этом несгораимым кусе самого себя. По первое, Бог в тым несполающимся кшеве объявил самого себя Моисею. Он сказал Моисей, посмотри на этот черновый кус, поведал Моисею, попадешь на тен черный cier, и знай, что я сущий Бог и вед, что я есть Богием. Я всегда есть и завше есть. Я всегда рядом. Ясем завше обок. И даже если миллионы людей будут говорить, что меня нет. И даже если миллионы людей говорят, мне меня нет, Знай, что я есть. Вец В этом кусте он показал свой характер. В этом кршеве он объявил свой характер. Что он никогда не перестанет быть. Же он не быть. Мы можем мы можем ошибаться как люди. Мы можем пополнить бу-бленды, как люди. Мы можем спотыкаться и падать. Можем мы себе и упасть. Но наш Бог всегда рядом с нами. Але наш Бог завше с нами. Его цель – поднять тебя и укрепить. Он имеет такой цель, чтобы тебя и поднять и укрепить. И поставить снова в строй. И поставить снова в этот бед. Аминь. Аминь. Незгорающий куст. Неспалляющийся крев. Это прообраз постоянного, неизменяющего Бога. То есть образ сталего, неизменного Бога. И второе, что хотел сказать, drugie, Бог Моисею, он chcia, сказал ему так, поведал ему так: "Смотри на куст, на и я хочу, чтобы ты был таким же несгораемым, как я. И попаджь на этот кшев, я хочу, чтобы ты был таким самым не выплывающимся, как этот кшев." Бог спас нас. Бог нас избавил. Он зажег огонь в нашем сердце. Запалил огонь в нашем сердце. Не для того, чтобы мы потухли. Не для, для того, чтобы мы упали, упали где-то. Бог является тем, кто всегда верит в нас. Бог e, e, оказывается тем, который всегда верит в нас. Нас могут не понимать люди. Могут нас люди не разуметь. Нам могут не доверять люди. Могут нам не вежать люди. Но Бог это та личность, которая всегда верит нам. Але Бог это есть та особа, которая завше нам вержи. И Он сказал Моисею: Поверь. Ты должен быть таким несгораемым, как cirnowy Powiedział w ten sposób Mojżeszowi, że powinieneś być tak niespalający się jak ten krzewcie palący się. Bracie i siostry. Братья, что острые? Это касается и нас. То дотычает ровненько нас. Это касается современной церкви. То дотычает днешнего костёла. Мы имеем право уставать. А мы? Мамы право се Мы устаем время от времени. От часу до часу смягчимы. И я думаю, что Бог сказал Моисею. И я myślę, что Бог поведал Моисею. Моисей, все что ты имеешь. Право – это уставать, отдыхать и идти дальше. Можешь, ты можешь право смыть, но начать и потом идти дальше. Вы знаете, что есть разница между перегоранием... Jest różnica między takim wypaleniem się, a zmęczeniem. Jest różnica między tym, kiedy człowiek się załamie, a między tym, kiedy jest zmęczony. И я верю, что если мы сегодня будем искренне в этот вечер, я вижу, в той правде, Если ты чувствуешь, что ты сломался? Если ты отчуваешь, что Если ты чувствуешь, что ты перегорел, Вчера ты горел для Иисуса, вчера и Но сегодня что-то случилось. Что-то пошло не так. И ты чувствуешь, что тебя не тянет молиться? И ты И ты чувствуешь, что у тебя нет желания читать Божье слово? Ты чувствуешь что ты с трудом приходишь в дом божий и то, видишь, что трудно до прийти. это симптомы человека который сломался это симптомы человека который сломался. и дух святой и дух Святый. сегодня в силах всех нас поставить E, Duch Święty dzisiaj jest e, w, mocen nas z powrotem e, przywrócić w ten, e, w, tą, w ten właściwy stan. Amen. Amen. I tak pomniemy dwie wieści. I tam są również dwie rzeczy. Nie Niezgarający kust. E, ten właśnie niespalający się krzew. Первое, это характер Бога, такой наш Бог, Он никогда не сгорает. По первое то характер Бога, Он так есть, Он еще никогда не спала не выпала. И второе, таким должен быть Моисей, и по друге таким должен быть мой и таким должен быть, называйте свое имя, и таким również повинен быть, повед свое имя. Аминь. Аминь. Прямо сейчас, я говорю, Сергей, каждый имя. Пашентера, с свое имя, имя повье. Władek. Tak. Drugogo nie dano. Nie ma innego wyboru. Wrak nie dremliet. E, wróg nie śpi. Dziabeł przyszedł, żeby ukraść, ubić i pogubić. E, Dziabeł przyszedł po to, żeby ukraść, zabić i wytracić. No, Bóg powiedział, ja przyszedłem, żeby dać życie z zbytka. Ale Pan Bóg mówi, że ja przyszedłem, aby dać życie i to życie w obfite. Nasza sудьba nie leżać w obocień. Na... W kwiecie. Не послушал. Обочина, обочина, Квет, дороги, край дороги. Э, не, наше призначением не есть лежать сбоку дороги. Наша задача идти и спасать людей. Нашим заданием есть ищ и избавить людей. Аминь. Аминь. Аминь. И мы знаем, что Моисей должен был после этого разговора взять на себя очень высокую миссию выводить израильский народ в I, z I my widzimy tutaj, że wiemy o tym, że Mojżesz po, tym, po tej rozmowie otrzymał bardzo wielką odpowiedzialność iść i wyprowadzić naród izraelski z Egiptu. И если бы он не был соответственно подготовлен, и если бы он не был властивее и, и, и, и ответственно приготованный, была бы беда. То был бы копоть. Два миллиона человек вывести из египетского рабства э, – это очень трудно. Два миллиона особ выпровадить с неволи египетской – это трудная задача. Работать с людьми – это очень тяжелая работа. Праца с людьми – это очень тяжелая работа работать с людьми это не с дровами работать. Э -э, с людьми то не с, др с дрова положил они будут лежать, э -э, возьмешь дерево, то положишь, то będzie лежать. но люди это Każdy charakter, ale ludzie, każdy ma jakiś inny charakter. I, I to jest trudno. to bardzo złożona rzecz. Zapytajcie u waszego pastora. Zapytajcie się waszego pastora. Ja jestem ja pastorem już ponad dwadzieścia Ja jestem pastorem więcej niż 20 lat. I ja wiem, jak ciężko pracować z ludźmi, jeśli nie namaszczenia od Ducha Świętego. Wiem, jak to jest trudno pracować z ludźmi, jeśli brak namaszczenia od Ducha Świętego. Иногда хочется куда-то убежать, иначе их чего больше Иногда хочется сказать, Господи, да меняет меня чаша сия. Можно так сказать, хотя поведать, паня, нех мне меняет он киалих. Но так. Но когда есть Дух святой. А когда Дух приходит? Когда мы горим в Иисусе Христе. Когда палимся в Христусе, тогда все получится. В Будем читать дальше. Будем дальше читать. После этого разговора Моисей получил задание от Бога идти и выводить израильский народ. Потом, właśnie по этой разговоре, otrzymał это задание от Бога идти и вывести народ израильский. Прочитай 13 и 14 Прочитаем 13 и 14, 13, 14 вверх, этого A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają. Stop. A oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co mam im powiedzieć? I вот здесь u Boga bardzo ważny вопрос. Tutaj Mojżesz zadaje Bogu bardzo ważne pytanie. Ты меня отправляешь к народу израильскому. Ты мне весил ждёшь до народу израильского. Я приду к нему. Я там прийду. И что я скажу? Кто я, я такой? Что мне ом поведать? Кем я таким ясным? Кто меня послал? Кто мне выслал? Это очень важный вопрос. Ясно, бардово важное питание. Моисей знал, в каком состоянии находится израильский народ. Мой же ж ведал, в каком стате находится израильский народ. 400 лет не прошли бесследно. 400 лет были в той неволи. Не прошли бесследно. А не не не прешло они были злыми. Были жили. Они были разочарованы. Были разочарования. Они много раз говорили Бог, почему ты допустил это? разы Боже, того И состояние евреев было крайне, крайне плохим. И та ситуация этих жидов там была, крайне зла. И вы представляете, что приходит Моисей ни с чем. И можете себе выобразить, приходит такой Моисе с ничем. И говорит, ребята, пойдемте со мной. Ибо вы хотите, кохане, пойдете за мной. Кто бы за ним пошел? Кто бы пошел за ним? Вы знаете, евреи были очень... Skorpuliozny naród. Wiecie, Żydzi byli takim skorpulioznym narodem, prawie pedantycznym. Ich prosto tak nie ubidzisz. Tak zwyczajnie ich nie możesz oszukać. Wydajecie, kiedy Mojsiej poszedł na górę, pamiętasz, jakadał, że oni byli w pustyni. Przypominacie sobie, kiedy byli w pustyni i, I możesz wyszedł na górę? I, I tam Bóg dał mu 10 zapowiedzi na kamiennych I tam pamiętacie? Pan Bóg dał mu 10 przykazań na tych tabliczkach kamiennych. Pamiętacie? И вы знаете, Моисей не пришел с горы с листочком бумаги, там написанным этим 10 заповедей. И Мой же не вручил с этой горы, с таким картком, папиру, с написанными этими приказаниями. Ему никто бы не поверил. Никто бы ему не увяжил. Там были каменные скрижали. Там была таблица каменья. И камень был огнем на насквозь каждая буква, и там, там камень был на насквозь каждая литера была выпалена в этом камень Технологий того времени не было таких, такие технологии в там-там часе не было. И если, например, ну к примеру была буква, где вот, к примеру, буква И, и если бы, например, была какая-то литера, например, литера И. Такая черточка и кропка. Такая кресочка и кропка. То кропка эта, она висела и не держалась ни за что. И та кропка так, как бы там висела и на ничем себя не тримала. И это было чудо. И это был чудом. И он с этими такие шкрижали он получил от Бога. И так такие właśnie таблица он отримал от Бога. И представляете, он бы пришел к еврейскому народу ни с чем. И, и выобразьте себе, он бы тут без ничего пришел до народу израильскому. Его бы никто не послушал. Никто бы его не И поэтому он задает Богу вопрос. И для того да я Богу. Я приду к ним и они спросят, кто тебя послал, как его зовут. И поведем, кто чем послал, как этот Бог, как на имя, как его называют. Четырнадцатый стих читать. И четырнадцатый верш. А Боже, до мои жеша. который ясным. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich, jestem posłał mnie do was. Amen. Amen. Bóg nie skazał, że Cię posłał Bóg celicil. E, Bóg nie powiedział, że to cię tutaj posłał Bóg Stworzyciel. Cieliciel, e, Bóg ten, który uzdrawia. Ili Bóg mira, czy Bóg tego świata, nikt by nie powierzył. Nikt by nie uwierzył temu. Imię Susi, to imię jestem oznacza, Bóg nie się granic. Oznacza Boga bez ograniczeń, który nie ma żadnych ograniczeń. И он говорит: пойди к сынам израилевым, и он говорит, израильских. И когда они спросят, какой Бог тебя послал к нам, який Бог до нас как его зовут, называ, скажи, что Сущий. Послал тебя к вам. То, есть, тем послал мне до вас. Это очень важно понять. То есть, важно, это Когда мы находимся с вами, я говорю сейчас к современной церкви. Я дежаева до таежшего наего сбору. Очень часто мы находимся в таких проблемах, как евреи в то время. Барзо часто мы находимся в таких проблемах, как и я не ja знаю всех ситуаций и судеб ваших. Я не знаю всех ситуаций и разных таких околичностей. Но я тоже человек. человек. И я иногда бываю в таких трудностях и стеснениях. Я вам в таких трудностях и Что разные мысли могут быть в голове? могут И в этот момент, церковь, послушайте, важно знать. И в таким моменте, какое важно есть бы это разуметь, что мы служим сущему Богу, что служим тому Богу, который истнеет, который есть. Он всегда рядом. Он завтра обок. Советская коммунистическая система и мирская система, российский систем и российский систем, они все пытаются... Ubudzić, że Boga nie ma. Oni wszyscy, te wszystkie próbują, e, trudzą się i chcą udowodnić, że Boga nie ma. skazał, że to Dlaczego Bóg powiedział, że On jest? Потому чтобы не было сомнений ни у кого, что его нет. Чтобы у никого не поставало мысль, что его не может не быть. Люди мирские сейчас говорят, ну это не Бог, это какая-то там сила. Это э, люди дичайму вью, но то не был, кто я кашмал, я сила, может, там, то что уже какие инопланетяне там, кто какие-то опцы с планет. Люди верят во всякую дрянь, только не в Бога. Люди верят в каждое глупство, а не в Бога. И это проблема. И это проблема. Но современная церковь, але, десятшая, десятшая кощун. Должны знать самое главное. Повинен знать то главное. Что наш Бог сущ. Что наш Бог есть, истнее. Ами. Амин. И когда у тебя будет вера в Сущего Бога, и когда будешь miał эту веру в Бога, который есть, ты никогда не перегоришь. То никогда się не выпалишь. Ты можешь уставать? Можешь się У тебя может быть нехватка финансов? E, не, e, финансов. Тебя могут оставить друзья? Могут оставить Тебя могут не совсем понимать на твоей работе? E, не всегда будут тебя понимать в твоей pracy? Ты можешь, ты можешь чувствовать какое-то непонимание просто от людей, от родственников. E, можешь отчувать какое-то незразумение просто e, от e, своих кривных? E, Но если ты будешь верить в сущего, Но если в ты никогда не разочаруешься в жизни. То не в жизни. Ты научишься из ничтожного. Zyskujesz dragocenne. Będziesz, nauczysz się z tego, co jest niczym, zyskiwać drogocenne. Amen. Amen. Serce nastojszego, wierzącego człowieka, e, serce dzisiejszego, wierzącego człowieka widzi zawsze dobre. Widzi zawsze dobre. Ja wam rozkazuję jeden przykład. E, powiem wam jeden przykład. Wy Wysnajcie, kiedy W sad, gdzie rostą jabłoni, gruszki, kwitochki różne. Powiedzmy w sad, gdzie rosną te jabłoni, gruszkę i jakieś kwiaty. Rosną... Zalataje pszczoła. przylatuje pszczoła. Jak wydumujecie, kuda ona lecith? Jak myślicie, gdzie ona poleci? Ona iszci pachnący kwitochek. Ona e, szuka tego pachnącego kwiatu она ищет цветущую яблоню она шукает айкфитнунцей яблони она в саду видит только позитив она в этом саде видит только позитивные вещи и другая ситуация и, и, и, и иная ситуация когда в сад залетает навозная муха когда в тен сад прилетает муха гнойева как вы думаете куда она полетит то как вы думаете, где она полетит одна Одна куча навоза только, на участке. Только один, одна грудка навоза где-то там. И эта муха. Она пролетит всю красоту, не заметит. И она прелетит самое то пьенко, наверное, не зауважит. Она не увидит цветущих цветков. Она не их не увидит прекрасных роз. Она не Она не увидит яблон, слив. Не zobacит их яблоні и слив. Она прямо. А она так полетит так. И в навоз. И отразу на эту грудку на. <mum> tak, tak właśnie. Если ты веришь в Сущего, если ты если твое сердце горит огнем Духа Святого, если твое огнем Духа Святого, ты из ничтожного найдешь драгоценное. То ты чего-то драгоценное. Ты увидишь крайне плохого человека и в нем найдешь что-то хорошее. Ты увидишь крайнее человека и в ним znajдешь то, что доброе. Так. Смотрит на нас Иисус. Так вообще патри на нас Иисус. помните какими мы были, когда пришли к Богу. Приспомнили мы себе, какими были мы, пришли мы до Пана. Не очень хорошая, правда? Не за bardzo dobry, правда? Я был очень плохим. Я был bardzo злым злым и плохим и кем я только не был. был и чем только не был. Но Господь призвал меня? Але Пан Бог мне повоюал, спас меня, избавил мне. И в церкви братья и сестры меня обтисали немножко. И в коштеле братья еще с трешком мне обтисали. Я стал похож на христианина и стал им еще подобный до христианина. Аминь. Слава Богу. Когда ты веришь в сущего, кеде вяжешь виснеющего, ты никогда не перегоришь, никогда себе не выпалишь, ты никогда не разочаруешься, никогда себе не расшаруешь. Ты будешь вставать рано утром и говорит Бог, я благодарю тебя за то, что мои глаза видят. Будешь e, вставал рано, вчесне и повеешь Боже, dziękuję Ci, że moje oczy mogą widzieć. Спасибо, что над моей головой есть крыша. Dziękuję, że nad moją głową jest dach. Спасибо, что у меня есть здоровые дети. Денку, я же мам с дроводетьи. Это счастье. То есть счастье. Когда мы живы и здоровы. Когда мы живы и здоровы. Мы даже этого не замечаем уже. Наверно, уже этого не уважаем. Однажды я пришел к одному профессору, чтобы проконсультироваться врачу профессор Когда я пошел к одному профессора, лекаря, чтобы с консультовать. Он посмотрел меня, он мне так выбадал. И сказал: Я хочу тебе сказать одну вещь. Это была женщина. И <refer> поведал, uh, uh, значит, поведал это была Кобяк. Я хочу тебе поведать одну вещь. Если ты Сергей не задумываешься, что у тебя есть палец, если ты Сергей не замыслишься над этом, не палец что у тебя есть ухо, что у тебя есть ухо? Или что у тебя есть на ноге мизинец, самый маленький палец? И же в носа есть там-то наименьший палец? Значит, ты здоровый человек. То значит же стать здоровым человеком. Но как только твой мизинец заболит, Но если тен малюткий человек, тен пальчик ты сразу поймешь, что у тебя есть палец. То одразу зразумеешь, что маш палец. Кто из вас думает каждый день о вашем мизинце? Кiedy, кто из вас каждого дня мысли о своем малом пальце? Никто, никто. Но если он заболеет, ты будешь думать о нем каждый день. То будешь о нем каждый день. И если мы здоровые люди, если, людьми, если у тебя все хорошо, если у тебя все в порядке, человек иногда перестает этим ценить. Zaczyна, это я даю вам один совет. Дава, дав вам Когда вы встаете рано утром, Скажите Богу так, повесьте Богу так. Несколько слов, пара слов. Боже, Боже, благодарю Тебя за мои руки. Я с тем за мои руки? За мои ноги? За мои ноги. Сердце мое? За сердце мое. Что я здоровый человек? Что ja. я здоровым человеком? Что я могу смотреть в окно и видеть красоту, которую ты e, создаешь? Я могу попасть в окно и zobacить то пенько, которое ты создаешь. От этого приходит радость, церковь. С того приходит радость, косяч. Иногда мы встаём и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, само утрамбовки. Але къеды радость мне надо идти на работу. Лучше пойти на работу. Ам мне надо по хозяйству чего-то делать. А тут чтобы на господарстве что-чпоровить, встаньте и прославьте Господа за то, что ты жив. Встань и и пана за то, что жишь. И твоя жизнь наполнится красками Божьей любви. И в тэды твоя жизнь овыпевнисье пенькнем Божьей милости. Я так делал, я проверял, это работает. Я так чинил, мы справляли, то и то działa. Пусть Бог благословит вас. Нех Бог вас благослови. И скажу последнее. И поговорим остатнее. Второе, чем послал Бог к Израильскому народу? Другое, с чем его послал Бог до народу Израильского? Первое, он сказал: иди и скажи, что тебя Сущий послал. Первое поведал. Ийч и поведжет тебе иснеюще, ТЕН, который ЕСТЬ, ПОСЛАЛ. И второе, а по другое? Читаем пятнадцатый стих. Прочитаем пятнадцатый верш. И молил далее Бог до Моисея: так повеш сыном Израильским Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki. I tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Amen. Amen. z czym posłał Bóg Moiseja do izraelskiego narodu. Drugie, z czym posłał Mojżesza Pan Bóg do narodu izraelskiego. On powiedział, przyjdź i powiedz, to ja Bóg Abrahama Исака и Иакова. повец, что я-Сто Богом Авраама и Исака и Иакуба. Знаете, что я понял? Знаете, что я понял? Что когда к нам приходят испытания и проблемы, когда приходит какие-то пробы и испытания, Так, пробы и проблемы, и для того, чтобы не перегореть, и чтобы uh, не пшепалиться, не разочароваться, не расцароваться, нужно в момент трудности, потреба в моменте этого доświadcения, этой трудности вспоминать всех героев веры, которые пролаживали нам путь. E, wspominać tych bohaterów wiary, którzy e, jakby uprzedzili naszą drogę. W momencie trudności należy o W momencie próby trudności należy wspominać o tych bohaterach. Należy wspomnieć Abrahama, Trzeba przypomnieć sobie Abrahama. Dawida. Dawida Moiseja, Mojżesza Wspomnieć e, naszych otców, które siedzieli w turymach w sowieckie, w komunistyczie. sobie naszych ojców, кто же еще в вензелях за часы в Советском Я не знаю, как было в Польше, но у нас в Белоруссии не <muching> веем, было в Польше, але на Беларуси много братьев сидели в тюрьмах за веру, велю братья еще диалог в вензелях за веру. Вы можете себе представить получить 20 лет срока за веру в Бога? Можете себе выобразить такой отжимать вырок 20 лет за веру в Бога? Это страшные колымские лагеря и в тех окропных лагерях, че обозах колымские. Это, это, это сложно представить трудно но были люди, которые шли, и пролаживали нам путь, чтобы мы сегодня комфортно себя чувствовали. Но были люди, которые шли перед нами и торовали дорогу, чтобы мы сегодня в такой комфортный способ себя чувствовали. Вспомните в момент трудности героев веры. Припомни себе в момент трудности этих богатеров веры. Это подкрепит твой дух. Это дать тебе усиление твоего духа. Это даст тебе силы идти дальше. И особенно говорю сейчас к молодому поколению. молодому поколению. Вы живете в прекрасное время. Живете в шепеньком чаще. Такого времени я не знаю будет ли оно еще. Не веем, че такой час еще будет. Пользуйтесь моментом. Уже итэн момент, ten Пусть ваши сердца будут благодарны Господу. Выкожистай то и нехв, твое сердце будет вденьчное Пану. Не теряйте времени. Не тратьте часу. Служите Господу. Слушайте Пану. Потому что мы не зна Im, nie wiemy, dlatego że nie wiemy, co będzie jutro. I kiedy, jest trudność, i kiedy przychodzi ta, ta trudność, pomните, przy, e, wspomnij. W moment W tym momencie należy przypominać sobie bohaterów wiary. Ja chcę wam. Chciałem dać jeden, taki, taką radę jedną. ty в уязвимом таком состоянии, когда есть такими звуженными, звуженной ситуации. Когда ты колеблешься и так себе вагаш, никогда не смотри и не слушай тех, кто упал. Никогда не подшё и не слухай тех, кто же упали. Те люди, которые ушли от Господа, те, кто же отошли от Пана, не смотри на них, не подшё на них. Не слушай их, не слухай их, там нет будущего, там нет обшишлосьсти, там нет надежды, там не надеяний. Поднимай свою голову, поднись свою голову и смотри на тех. Кто прошел до конца свою жизнь И в Христе Иисусе? На тех, которые до конца своей жизни обшли в Христе Иисусе. Церковь это очень важно. Костел это из-за важное. Не дайте дьяволу обмануть себя. Не позвольте дьябу вам обмануть. Самое главное, что я хочу сказать напоследок, на какое статнее, наиважнейшее, это поведеть. Никогда не проигрывайте дьяволу в молитве. В молитве. Никогда не проигрывайте. Не прегревайте нигде с дьяволом в молитве. И если сатане... Не, не, не бавьте себя с дьяволом в молитве. И если дьяволу удастся украсть у нас сферу молитвы, если диабол удастся украсть нашу, эту, эту сферу молитвы, он разобьет всю нашу жизнь дребезги. То он будет нищен целое наше życie. Молитва, ежедневная молитва, модлитва, цодзенна модлитва, это безопасность для духа, души и тела. То есть, безопасность для духа, души и тела. Это безопасность для сегодняшнего и для будущего то естьбеспеччейство для дижа и для пришлощи даю практический совет даем так и практичные паранычного рада встань за 15 минут раньше встань 15 минут в и удели богу немножко времени и Богу трошке часу. И ты увидишь, что твой день будет днем победы. И ты увидишь, этот твой день днем победы. Не пренебрегайте этой сферы. Не занедбуйте этой сферы. Дьявол знает, что если он украдет у нас молитву, и знает, что если у нас молитву следующее, что он украдет у тебя радость. что он это радость. Potem mir, a potem pokój, Potem on ukradzi u тебя zdrowie, a potem będzie krat twoje zdrowie. Poom uchradzi uh, uh, мир w Twoją domie, w Twojej simiee. Pom pokój w Twojej rodzinie, w Twoim domu ukradnie. Patomu i siostry Dlatego, drodzy, bracia i siostry. Jaci, żeby wy понимali, że to, o czym ja говорю, Chciałbym, abyście rozumieli, że to o czym dzisiaj mówiłem, это то, чем нельзя жонглировать. То есть то, чем не можно жонгловать. Это то, что нельзя впустить и выпустить из рук. То есть то, что не можно впустить с одной стороны. И Может быть, ты сегодня стороны. пойдешь домой? Может, сегодня пойдешь до дома? И ты ничего не переживешь сегодня. И ничего. ничего я не знаю, Ничего с того не переживешь. Но если что-то запало в твое сердце. А если что-то до твоего сердца? Когда мы сейчас будем молиться? То будем еще захвилечься И ты чувствуешь, что тебе нужно подтянуть эту сферу. И ä, ты отчуваешь, что нужно e, подтянуть эту сферу. Будь искренним перед Богом. То бой счастлив перед Богом. Скажи, Господь, зажги меня. Повец, пане, запал мне. Исцели меня. E, Уздров мне. Сделай так, чтобы я был как лев из колена Иудина. Zrób tak, żeby ja był lwą i koleny Żebym był tym ta uczeń, tak żeby był takim lwem z tego pokolenia Judy. Nie trzeba Bogu, nie, nada Bogu e, nie trzeba Bogu rozczażować Prosto, on zna wszystko. Nie trzeba Bogu, jest to złą rzeczą, kiedy będziemy mówić jakieś takie kłamstewka. Trzeba mu mówić wszystko, bo on wie wszystko. Prosto, skojarzę, Boże, wot ja. Po prostu powiemy, Panie, Boże, o to jestem. Wszystko. Нужно сделай со мной сегодня. Всё, что, что доконай за мной днём В простоте сердца. В таком, в такой простоте сердца. Ни на кого не смотри. На никого вообще не оглядай. Просто останься ты и Бог. попросту просту застань ты и Бог. И ты увидишь, что когда ты станешь искренним сейчас молитве, и zobacишь, когда ты будешь такой честный, правдивый днём днём в молитве, ты почувствуешь, что Он станет твоим собеседником. To odczujesz, że stanie się tym Twoim um, współbiasiednikiem, tak? Tak, tak. Drugą. Drugą, przyjacielem. Amen. Amen.